Самый лучший способ заработать – там же, на торгах и без вложений. Для этого вам нужно знать, как искать и приобретать имущество с торгов. А принцип заработка прост. Один из секретов успеха сделки на торгах – найти ликвидный объект. Вы можете найти хороший лот на любых торгах, будь то активы госкорпораций или торги по банкротству. Далее проводите оценку объекта, сравниваете с похожими. Затем подготавливаете фото лота и выкладывайте на сайты продаж, такие как Авито и ЦИАН. Лучше так найти и выставить несколько объектов. Общайтесь с потенциальными клиентами, рассказывайте нужную информацию, но не давайте ссылок. Когда находите клиента, готового приобрести ваш объект, оговаривайте комиссионные, сумму задатка и подписывайте договор.